Подписчики, а также те, кто смотрит меня впервые, меня зовут Александр, и мы сегодня с вами будем готовить пшеничный жена хлеб с темным пивом. Хлеб уникален тем, что он имеет плотный мякиш, и то можно тонко нарезать хлеб. Также этот хлеб идеально подойдет к горчице, а также с солеными огурчиками. Вы можете сделать из него замечательные сухарики и употребить их вместе с черным пивом. Ну или светлым, как вам нравится. Ну что, пошлите готовить. В миску кладем муку пшеничную, муку ржаную. Дальше мы добавляем соль, добавляем сахар, добавляем немного меда. добавляем темного пива в конце добавляем дрожжи все и отправляем все это на замес теста Итак кладем тесто на расстойку, примерно на 30 минут, ну или пока тесто не увеличится в объеме. Перед выпечкой хлеб сбрызнуть водой, выпекать 35-45 минут при температуре 220-240 градусов. Духовка без пара.